Конец 50-х, начало 60-х. На карте мира всего две великие державы. Одна из них Советский Союз. Прошло всего чуть более 15 лет после самой разрушительной из всех войн. Наступила эпоха оттепели. В моде джаз, высокие каблуки, в космосе Юрий Гагарин – доказательство мощи и величия нашей державы. Энтузиазм, надежда, физики и лирики, молодость и мечты. Вся страна – одна грандиозная стройка. Именно в 1956 году в Пензе началось строительство завода точной электромеханики – ТЭМ. Уже 18 ноября 1960 года были сданы в эксплуатацию два отсека главного корпуса номер один. В 1964 году корпус номер два, который состоял из производственных, вспомогательных и служебно-бытовых помещений. С 1961 года предприятием руководил Николай Григорьевич Сазонов, участник Великой Отечественной войны. Награжден медалью за боевые заслуги, за победу над Японией, орденом Трудового Красного Знамени Октябрьской Революции. Являлся депутатом Пензенского городского совета, членом горкома КПСС. Николай Григорьевич принял руководство в период перехода предприятия из филиала завода счетно-аналитических машин в мощный и процветающий завод точной электромеханики. В закрытом цехе по производству специзделий изготавливаются устройства для летательных космических аппаратов. Пензенские приборы стояли во всех трех ступенях космического корабля «Союз». Продукция, выпускаемая пензенским заводом точной электромеханики, стала широко известна не только в Советском Союзе, но и за границей. Во второй половине 60-х годов Пензенский завод точной электромеханики был признан уникальным предприятием. Завод «ТЭМ» — единственный во всем Советском Союзе — наладил выпуск счетно-перфорационных машин. Размеренные 70-е годы. В стране модно учиться, много читать, выписывать толстые литературные журналы и ходить в кино на Кавказскую плензу. Капитальное строительство на заводе продолжается. Возвели инженерно-лабораторный корпус номер 3, складские помещения, заготовительный участок, узницы и овощехранилища. В 1973 году был введен встроен новый корпус площадью 8,5 тысяч квадратных метров и механизированный склад на 5 тысяч штампов. В новом корпусе оборудовали здравпункт и санитарно-бытовые помещения общей площадью 396 квадратных метров. В апреле 1976 года приказом министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР в Пензе на базе завода точной электромеханики создано производственное объединение электромеханика. Приказом министра генеральным директором был назначен Жилинский Владислав Николаевич, заслуженный машиностроитель РСФСР, кавалер орденов Октябрьской революции, трудового Красного Знамени, двух орденов Знак Почета. Награжден медалями за трудовую доблесть, за трудовое отличие, к столетию со дня рождения Ленина. В состав объединения вошли Главное предприятие завод ТЭМ, Пенинский завод Счет Марш, СКБ ОПД, это специальное конструкторское бюро устройств подготовки данных и филиал завода ТЭМ позел Кривозерия. Во-первых, я начал с организационной перестройкой структуры управления объединения. Была внедрена централизованная система управления производством ежегодно осваивали по три, по четыре, до шести наименования новых изделий. Сейчас, в, вот в 7 часов году, по заданию личного Косыгина Алексея Николаевича, он просил у нас разработать малогабаритный прибор, который позволил бы автоматически производить вакцинацию птиц молодняка от болезни маленькой. Мы создали в течение полугода автоматический прибор. Косыгин очень был доволен этой разработкой, и нам выделил 20 тысяч рублей на премирование работников, которого принимали участие в разработке. Восьмидесятые. На улицах Юрки и Жигули уже не редкость. В обществе впервые узнали про ЭВМ, в политехнических институтах – невероятный конкурс на новую науку – информатику. На предприятии создан мощный вычислительный центр на базе больших ЭВМ. Серийно осваиваются игровые автоматы, которые широко разошлись по всей стране. В 1981 году началось освоение механического скоростемера 3SL-2М. В 1984 году объединение приступило к освоению производства комплексов технических средств для управления энергоблоками атомных электростанций. С 1980 по 1985 годы удалось на 90 процентов обновить номенклатуру выпускаемых изделий. Вот уже 25 лет завод выпускает оборудование по направлениям, заложенным в период руководства Желенского. С 1987 по 1988 год заводом руководит Малышев Юрий Михайлович. В 1988 году его сменил Игорь Михайлович Скляр, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, ограждён медалями за трудовую доблесть, столетию со дня рождения Ленина и ветеран труда СССР. Самая главная цель на предприятии какая? Выполнение плана. Это самое, ради чего мы с вами ходим, переходили на работу. Это выполнение плана. Главным фактором вот во всех этих делах, конечно, это дисциплина. Дисциплина технологическая. Написано порядок операции. Будь доброго полдня. Порядок э, на предприятиях тоже дисциплина. Я имею в виду даже чисто внешний порядок. Убрано оборудование, нет стружки, все смазано, все блестит. Это все тоже способствует, кстати говоря. И повышению качества, конечно. Игорь Ефимович провел ряд принципиальных изменений во всех сферах деятельности предприятия. Наладил выполнение плана повысил качество продукции, осуществил реформы в кадровом деле и в социальной сфере, произвел ремонт в цехах и отделах. В начале июня в пионерский лагерь отправляли ребятишек. Как-то люди немножко поникшие были. Короче, я договорился с каким-то предприятием, прислали оркестр духовой, с барабаном, там, с дудкой, с горном, со всем так. И когда начали собираться родители с там, бабушкой, дедушкой, с детьми, включили фонтан и заиграл оркестр. А вы понимаете, конечно, это можно сейчас рассматривать как популизм какой-то, игра на публику, все, но это было до того, необычно, детей отправили, все под впечатлением, фонтан работает, и мы потихоньку, потихоньку, и, в общем-то, начали вылезать из этой производственной ямы, начали выполнять план. В 1988 году на всероссийских соцсоревнованиях, организованных Министерством приборостроения, объединению было присвоено почетное третье место. В начале 90-х годов начали серийно выпускать электронный скоростимер КПД – комплекс регистрации параметров движения. Его разработкой занимался отдел под руководством Антокольского Михаила Львовича. В сложном 90-м году из состава производственного объединения электромеханика вышел завод «Счет МАШ» и в октябре 1992 года предприятие преобразовано в открытое акционерное общество «Электромеханика». В том же году началось строительство жилого дома напротив завода по улице Калинина. Возведением активно занимается заместитель генерального директора по капитальному строительству Анатолий Николаевич Демьянов. Благодаря продуманному руководству в этот сложный период удалось сохранить не только производственные мощности, но и специалистов. Не случайно в 1991 году предприятие вошло в десятку лучших по выплате заработной платы. В 1995 году предприятие возглавил Николай Сергеевич Арчинников. Им активно внедряются новые информационные системы планирования и управления производством. Вкладываются средства в разработку и освоение новых изделий, модернизацию производства. Приобретено 15 станков и 5 технологических установок. Проводится компьютеризация предприятия. В 1999 году освоены в производстве дорожные контроллеры «Каскад». «Каскад» отмечен дипломами специализированных форумов «Интерполитех» и «100 лучших товаров России». Николаю Сергеевичу удалось изменить мировоззрение руководящего состава и перевести деятельность предприятия на капиталистические рельсы. С приходом Алексея Александровича Горланова большое значение на предприятии придается экономическим вопросам, что способствует большей мобильности в среде рыночных отношений. В этот период производственные показатели предприятия увеличились вдвое. В сфере машиностроения для атомной энергетики и на рынке оборудования для железнодорожного транспорта. Но самые большие изменения связаны с рынком потребительских товаров. С 2004 года заводом руководит Михаил Ефимович Сигаль, почетный машиностроитель Российской Федерации. Предприятие к началу 2004 года оказалась в крайне тяжелом экономическом положении. В последующие несколько лет пришлось прикладывать очень много усилий для того, чтобы для начала просто выстоять, а потом улучшить это самое положение. Были минимизированы все затраты. В то же время, будучи уверенным, что будущее за свежими мыслями, свежими разработками, ни на секунду не прекращали Работа над новыми изделиями. В это время осваивается новые модификации комплекса параметров движения, модернизируется оборудование для атомных и тепловых электростанций, запущены в производство новые изделия тепловая завеса Превента. Под руководством Андрея Владимировича Наземного, сегодняшнего руководителя УАО Электромеханика коллектив сумел выстоять и удержать свои позиции в трудные кризисные годы. Кроме того, в производстве было освоено новое оборудование – система учета топлива тепловозов «Кварта». Создана система контроля реактора и турбины для Калининской АЭС, планомерно проводится усовершенствование комплекса КПД-3П. Оборудование, защищенное патентами Российской Федерации, является дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». Комплексы КПД-3П эксплуатируются на 15 железных дорогах УАО РЖД, на железных дорогах Беларуси, Украины, Латвии, Эстонии, Казахстана, Узбекистана и на промышленных предприятиях России и СНГ. За годы существования предприятие взрастило двух героев социалистического труда. Лобов Валентин Николаевич, слесарь механосборочных работ. Герой социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серпы Молот» – почетный гражданин Пензе. Васильев Анатолий Федорович – наладчик «Станков». Герой социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серпой Молот». Награжден орденами «Знак почета», «Октябрьской революции», медалями за добростный труд к столетию со дня рождения Ленина и ветеран труда. Уважаемые друзья, поздравляем вас с юбилеем. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов, в нелегком труде, в счастье, в семейном благополучие и мирную небо над головой. Сегодня на предприятии трудятся передовики производства. Антокольский Михаил Львович, главный конструктор, обладатель золотой медали ВДНХ СССР. Гученков Александр Иванович, фрезеровщик пятого разряда механического производства, а где наносится трудовой славы второй и третьей степени. Ковальский Евгений Михайлович, слесарь механосборочных работ шестого разряда сборочного производства, кавалер двух орденов трудовой славы. Алабавин Николай Прокофьевич, рейсбошлифовщик механического производства, награжден орденами трудовой славы третьей степени и знак почета. Макаров Сергей Егорович. С 1962 по 2004 год водитель цеха номер 54 Достой медали «За трудовую доблесть» Ордена трудовой славы третьей степени. Мардвинкин Виктор Леонтьевич, фрезеровщик шестого разряда ремонтно-механического цеха. Имеет медаль «За трудовую доблесть». Сигаль Михаил Ефимович, первый заместитель генерального директора, почетный машиностроитель Российской Федерации. Филин Виктор Александрович, слесарь-инструментальщик инструментального производства. Орден трудового красного знания знак почета. Шевченко Татьяна Александровна, контролер деталей и приборов отдела контроля качества, имеет педаль за трудовое отличие. Минуют эры и эпохи. От первого спутника и покорения космоса Юрием Гагариным до катаклизмов 90-х и кризиса в конце первого десятилетия двухтысячных. Сегодня, как и 50 лет тому назад, Предприятие с уверенностью смотрит в собственное будущее. Когда мы начали готовиться к юбилею предприятия, с самого начала было принято решение, для кого мы будем делать этот праздник. Конечно, это люди, которые работают на нашем заводе. Те, кто помог ему подняться в сложное советское время. Те, кто провел его через бурные 90-е. И тот, кто сегодня помогает развиваться ему в современном. Я хочу сказать отдельное спасибо тем, для кого предприятие стало родным домом. Я верю, что уже сейчас на заводе растет достойная смена, которая приведет электромеханику к 100 юбилею, и наши дети смогут принять эту эстафету. Спасибо вам. До того момента, когда пензенцы прочитают письмо к потомкам, остается совсем немного. Вскоре мы узнаем текст этого письма. А вот что прочитают потомки тех, кто недавно заложил собственную заводскую стелу? Какое завещание они... Ныне творящая историю своего предприятия оставить своим детям и внукам. Возможно, вот этот мальчик первым прочтет это письмо перед собственным коллективом, в котором, конечно, будут и его дети. Потому что не прерывается связь веков, Бог и поколений. Ради этого живет, надеется и работает электромеханик. Подождем и прочитаем вместе. В конце концов, осталось не так уж и много. Всего каких-то 50 лет.